Привет, ребят, с меня Киньофер! Я сегодня делаю коллапс с одним моим лучшим другом Андреа Про. Это был раньше БГС, а сегодня Снайп. В общем, сейчас мы с ним будем играть. Я надеюсь, что все это будет хорошо надеюсь, что у меня все запишется и звук не пропадёт. А если пропадет, то мне... Но я его смогу быстро перезаписать. Так сценарий я и написал за два часа до этого. Чтоб не списывал сценарий. Ладно. Так. Так, я выбираю... Вот это. О! Всё! Сейчас, смотрите. Беру барли... И начинаю выносить. хе Так... О! Всё, най! Кстати, как вам. О, кстати, как вам качество видео? Улучшилось? О, какой хорош. О, блин, а пока. Ты охренел. пока ты охренел. Блин. Ладно, не важно. Сейчас, Сейчас разберем. Так. Йо! Ну ладно. Эх, Богдан, Богдан, Богдан, Богдан, Богдан. Ой-ой-ой, просто живи, Андрейка. Андрейка, живи, Андрейка, живи, живый. Андрейка, живый. Нахрен. Ай, куда ты мне кинул? <Слых> Ничего себе. Эх, Богдан, Богдан, Богдан, Богдан, Богдан, О, красава. Панда. Как я вижу этот мир? Панда. Очень хорошо я вижу этот мир. Я тупо, смотрите, восемь кубков. Точнее, 10. Ладно, неважно. тем, Я давненько в парное, ст... парное столкновение не играл. Даже запинаюсь. Полина, хитрыс. А зачем я активировал гаджет? Ммм, <к Stone> отгороду Ой! Как сибирский валинок. Кстати, это не авабиб. Это просто чисто прикола. Это прикольчик написал. To... О, -о, О, вот это а уже нормально. <с��> <смех> да, если... Кстати, не спрошусь, почему я так смеюсь. Сразу нам он из-за меня играет. Да я тоже не ношу 50 урон. Он чуть-чуть, а я хороший. Так. Так что у пары есть. но а... ...без того быстро выказать. Блин, мне пайпер мешает. Напишите в комментариях, как правильно пайпер или пайпер. Пайпер или пайпер? Блин. О. О, <сосит> мне надо пять раз сыграть, а уже идет пять минут ролик. <сасит> <сасит> Ладно, не важно, думаю, что сделать очень такой же монтаж, Жертвовал с собой ради того, чтобы Андрей загостил его. Хорошо. Нет. Так, ну, что специально. Типа хотел поджарить. Так, меди не есть. Видимо, Чуть-чуть урона не хватило. ⁇ лки-палки. Ну ладно. Так... Дальше начинаем. Я ему скажу, что типа запюсал... А, Андрей, если ты это смотришь, Ой, извини, я не крыса. обманул тебя. Мне просто надо. Я поставлю на паузу. вынесла ха о най! сейчас о блин кстати шанс был хороший ладно всем спасибо за просмотр лайк подписка колокольчик Проводим на ровно видео Новый канала или на канале Видео на канале, на канале Кинеуамфер. Всем спасибо за просмотр, всем пока.